Сегодня у нас речь пойдет о выборе программы для создания дизайнов машинной вышивки. О том, нужна она или нет, а если нужна, то какая. Как понять, нужна ли программа для создания дизайна? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно всего лишь задать себе встречный. Готов ли я учиться работать в неизвестном невекторном редакторе, изучать его возможности и тратить на создание собственных рисунков от 2-3 часов до недели? А иногда и больше. Совет тем, кто собрался покупать швейно-вышивальную или вышивальную машину – не спешите с покупкой программы. На первых порах вы обойдетесь прекрасно бесплатным конвертером. Уточните только один вопрос – позволяет ли ваша машина загружать дизайны просто с USB флеш без вмешательства программы? Позвольте себе вышить то, что заложено в память вашей вышивальной машины – Затем перейдите к дизайну, которые бесплатно выложены в интернет. Кстати, в комментарии к этому видео вы найдете ссылки на бесплатные коллекции с дизайнами. Попробуйте вышить дизайны, которые сделали сторонние производители. Их тонна. В любом случае вы не разоритесь, они стоят дешевле, чем покупка вышивальной программы. И еще... Многие производители выкладывают бесплатную пробную версию своей программы. Вы сможете скачать, установить ее на компьютер, попробовать в ней поработать, понять, насколько вам это нужно и только после этого купить. Программа не позволит вам сохранить дизайн в формате, понятном вашей вышивальной машине, но позволит вам понять, как вообще работать в вышивальной программе. Итак, будем считать, что вы прислушались к совету и купили только вышивальную машину. Повышивали встроенные дизайны, вышли дизайны из бесплатных коллекций, повышивали дизайны сторонние у производителя, в общем, все, что только можно. И поняли, что душа просит индивидуальности. Хочется вышить что-то свое по конкретному рисунку, по заданной в голове программе. Значит, пришла пора выбирать программу для создания дизайнов машинной вышивки. С выбором вышивальных программ все очень просто. Они делятся на две основные категории. Профессиональные, ориентированные на пользователей, зарабатывающих с помощью машинной вышивки. И бытовые, предназначенные для тех, кто считает машинную вышивку своим фобби. Отдельной категории хочу поставить программы по созданию дизайна с машинной вышивки крестом. Деление это условно. Будучи любителем, вы можете позволить себе вышивальный редактор для профессионалов, а будучи профессионалом, купить любительский. Вопрос лишь в количестве денег, которые вы готовы выложить за программу. А если вы соберете создавать дизайн и машины вышивки крестом, то вам понадобится дополнительно специализированная программа. Отличаются программы по цене значительно. За профессиональный редактор вам придется отвалить от 1,5 до 6 тысяч долларов. А цены до бытовые болтаются в диапазоне от 300 до 1000. К профессиональным редакторам, представленным на нашем рынке, относятся Вилком, Таджима, Компюкон, Урфинус, и последнее время начал вылезать дизайн-шоп. Кстати, Урфинус – программа российского производителя, это отдельный повод для гордости. К бытовым редакторам, которые также представлены на нашем ринге, относятся и дизайн от компании Бразер, Бернина, Бернина от компании Бернина, Дигитайзер от компании Джанаме, Премьер, предлагаемый производителем оборудования Коскварной и ФАВ, Имбирд программам по созданию дизайнов машинной вышивки наиболее популярным можно отнести Паттернмейкер с модулем записи дизайнов в формат понятной вышивальной машины. Он так и пишется, Pattern Maker плюс машин эмбройдере. Cross и имбирт, многофункциональный редактор, у которого шикарный модуль по созданию дизайнов машинной вышивки крестом. Я хотела обойтись без каких-то там рекламных заявлений в этом, в этом Ролики, Но не получилось. Вопрос. Э, нужно ли покупать программу того производителя, чью машину ты купил? Ответ. Нет. Вы не привязаны к программе производителя. Вы можете купить любую вышивальную программу. Главное, чтобы она сохраняла дизайн в формате, понятном вашей вышивальной машине. Какая разница, спросите вы, между бытовыми и профессиональными редакторами, кроме цены? Разница большая. Она в основном связана с функционалом. То есть то, что вы можете быстро и качественно сделать в профессиональном редакторе, ни одна бытовая вышивальная программа не позволит вам. Зачастую в вышивальных бытовых редакторах отсутствуют многие функции, но, тем не менее, это не значит, что вы не сможете создавать там дизайны. Просто это будет э, дольше, и некоторыми, некоторые функции будут недоступны. Некоторые стежковые заливки, какие-то инструменты. Но в любом случае вы сможете создавать дизайн машинной вышивки. Ну, Надеюсь, что в вопросе, что такое редактор машины вышивки и насколько он вам нужен, вы разобрались. Ждем ваших вопросов. Оставляйте комментарии, пишите отзывы. Хорошего дня!